Весенние цветы — сказки, осенние листья — трагические драмы. Осень — последняя вечеринка природы в этом году. Мое сердце — это сад, уставший от осени. Осень — неплохая пора, она наоборот добрая, а холодная специально для того, чтобы люди больше обнимались, чтобы согреться. Хожу по земле и не знаю, что в небе живут журавли. Синиц все в ладонях считаю, глаза не поднять от земли, но боль иногда под лопаткой, особенно ранней весной. Напомню, что крылья когда-то росли у людей за спиной, земную мы выбрали долю. Зачем в облака полетим, вот только лопатки вносноют, тоскуют по крыльям своим. Осень просила у Бога немного воды, Чтобы омыть города от постигшей беды, И умоляла послать ей густого тумана, Укутать туманом земли наши рваные раны. Осень просила у Бога ночной тишины, Пусть эти люди посмотрят красивые сны. А Бог молча няйкал планету на мягких руках И послал нам любовь и звезду в голубых облаках. Осень – растет природы, покутанной мудростью и осознанием неизменности течения жизни. Заметьте, осень – больше сезон души, нежели природы. Осень – величайшее напоминание сказочной красоты природы о том, что прекрасные мечты могут легко исчезнуть. Какой бы холодной ни была осень, все равно можно быть чьей-то весной.